Если у вас здесь во втором видео и это видео решил разбить на две части для лучшего восприятия данной информации которую вы здесь узнаете и мы с вами поговорим о том как получить максимальный результат в вашем бизнесе то есть об алгоритме действий и первое что важно нужно понимать вам это твой бизнес это твой проект это бизнес партнерсы и в качестве нашего бизнес-партнера выступает компания LR LR предоставляет классные продукты систему доставки службу поддержки, готовый интернет-магазин. То есть очень многие головники, которые есть у предпринимателей в классическом бизнесе, и здесь они уже решены. Это, знаешь, очень круто. И твоя задача взять эту готовую систему, взять систему обучения и с ее помощью создать максимальный товарооборот. Товарооборот у нас измеряется в баллах. Почему так? Причина в том, что компания международная, и у каждой тех стран, где компания продвигает свой продукт, есть свои денежные единицы. И чтобы не делать путаницы в подсчетах, была и выведена внутренна внутри компании денежная единица, как баллы, которые потом очень легко и просто конвертируются в денежную единицу твоей страны. И по итогам каждого месяца этот оборот складывается, который ты создашь, он будет конвертироваться в денежный чек. И компания заплатит тебе процент, который ты Сделаешь вместе с партнерами. И оборот состоит из двух частей. Это твой личный оборот и оборот твоих партнеров, твоих клиентов в твоей команде. И, соответственно, первое, что нужно сделать, сделать в этом алгоритме 10, это научиться создавать личный оборот. Минимальная планка, которая требует для получения различных там вознаграждения, это 250 баллов. Возможно, часть этого оборота ты будешь делать сам, то есть брать продукту для себя лично. И какая-то часть оборота будет делать твоими клиентами или партнерами. И это во что следует нацеливаться. 250 баллов каждый месяц. Потому что это открывает тебе доступ к дополнительным бонусам от компании. И скажу тебе честно, это не заоблачные какие-то там суммы. У нас есть партнеры в команде, которые делают по 500 тысяч баллов личного оборота. И когда со временем у тебя будет появляться большое количество Клиентов и партнеров в твоей команде Ты научишься делать и такие обороты В том числе и зарабатывать на этом Очень неплохие и приличные деньги И вторая главная часть Это групповой оборот То есть оборот твоих партнеров и клиентов Вот тут как раз давай с тобой поговорим Про алгоритм, действия И для того, чтобы у тебя появились партнеры Им необходимо об этом рассказать Про этот бизнес То есть провести встречу Презентацию. И для того, чтобы произошла встреча, необходимо людям позвонить и пригласить их на встречу. А, это был так называемый MLM 1.0. Вот такой логерейм действий, список, звонок, встреча. Да, мы это делали, это скучное занятие. И в чем здесь минус? А минус в том, что мы звонили и пытались дать информацию о своем бизнесе, о продукте, не заинтересованы в этом предложении людьми. Это, так сказать, был метод старой школы МЛМ. И мой вам совет, работать только заинтересованными в вашем предложении людьми. Но об этом мы поговорим уже во второй части нашего видео. Как поставить на поток заинтересованных в вашем предложениях людей. Вот тут и есть очень важный момент для вас. И задача не быть таким вот себе, знаете, зомби-синтепиком, который вообще ничего не понимает, что делает, а просто заучил там шаблоны и пытается их вправить парить всем подряд, а задача стоит именно для вас разобраться в этом бизнесе, понять огромную ценность продукта, это и есть упростить создание личного оборота, понять ценность бизнеса, что здесь можно получить свободу, свободное время, деньги, машину и понять, что ты сможешь простыми словами это объяснить человеку, суть этого бизнеса. И пускай это будет хоть онлайн, офлайн и очень коротко, и вот, соответственно, в этой системе виртуального наставника ты научишься делать эти шаги правильно, направлять горячий заинтересованный трафик из твоих, твоих клиентов, научиться правильно проводить консультации, зарабатывать на продукте и зарегистрировать нового партнера. И обучение это тоже очень важный шаг алгоритм. Это этап алгоритм в системе виртуального наставника. Об этом мы поговорим уже с тобой уже во второй части нашей встречи. Мы с вами поговорим уже более детально. И наглядно, как и сколько ты сможешь зарабатывать в этом бизнесе. Бизнес-селлер. И до встречи в следующей части.